много дел, я иду платить налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги Тут такая херня, я, я Ко мне подходит старая подруга yeah. А ты примешь меня, не, не, где жить Чтобы вы понимали, Лена, распиздай -ка. Папа колено, папа колено, проблем нет. Папа колено, папа колено, проблем. Папа колено, папа колено, проблем. Да.